Так, ну, с... Ой. Ой. Мне кажется, мне не Ладно, главное, главное их морально задавить. Сейчас я да. им напишу в чате. Вы. Без ну, О, ну вот. Ой. Сколько тебе максимально донатили за один стрим? Итак, друзья, всем привет. С вами снова я Рыбный Супик, и сегодня мы собрались смерти в дискорде чтобы он прыгал на людях. Да. да Поздоровайся. Всем добрый вечер. Ну, а если добрый серьезно, день. то мы собрались, чтобы сыграть а, рубрику два в пять и проверить, высоту, как ты можешь очень хорошо, классно нагибать. Ну, слушай, так. я перед этой каткой сыграл в гонку вооружения, я думаю, я полностью готов. со всех. Ну, очень хорошо. А ты, кстати, с чего играешь? С телефона или с компьютера? Я с телефона, да. Ух, это, да, это вообще жестко будет. Так, револьверчик. Так, друзья, мы Ох. начинаем первый раунд. У нас 16 раундов, нам нужно заплатить, я.. Ну, какие твои ставки, как ты думаешь, мы выиграем вообще? Мои ставки на 16-9. в нашу пользу. А, не знаю, как угу. пойдет, но я уверен, что это будет. Если не будет, то будем сливаться. О, ой, ой, ой. Ой, ой. Там я я минус один, ой-ой-ой. минус семьдесят пять Так, А на лангу ещё. тут кто-то. Я не знаю откуда. А, сет вас э, на тест запретил. Mm -hmm. Так, я снова парню ему сказал, что мы играем без бомбы. Поэтому нужно сайт. Где Бомбы. Беру калашка. Mm. Так. Калашик, а я наверное, обо... Бак... нет, обо а там не буду брать. А. Ну в принципе, есть смысл ботан там взять тогда какой-то красивый ну, ты тоже ты ну, в принципе с тобой и все okay. окей смотри как и надо крашен, рашить кстати. ну давай давай Такую вот флешечку возьмешь клашек даешь минус 54 минус 98 тебе дается с хаешки И тебя убивают Нет, Кино. один а, сити? ну ладно убиды а, я думал, там никого вот эта надпись еще защищать она отвлекает она типа вот когда бомба вот здесь стоит и туда чекать она мешает вот, но ну если бы не она ты бы тут просто бы нагибал да да, да вообще ну ладно берем. Вот, Марик, надо вот надпись убрать да сколько у тебя на а а ножей в у меня вроде бы блин Вроде 6. Ну, красных. Кия. Okay. А, Ой-ой-ой, зачем? <свят> зачем я скаут взял? 16-9, да? Ты говорил? <свят> я думал, это фановая катка. Я забыл то, что это не паблик. Да. Так, возмуха я горил. И новый ножик. А ч там? Ой-ой-ой, да, если. А, есть, а есть. почему не? А почему мир? А... А почему? Но ну, я ж не назвал себе там прикадельный суп какой-то. Ну, я суп. рассказывал свою историю то, что мы когда а... играли в лопост человеком, у него был ник Рыбная котлета, а я грубо говоря с ним хорошо подружился. И такой, а ну грубо и, говоря и ты а почему, бы не, стал. А почему? бы не поставить? Ну да, грубо говоря я полник ник. меня убил. А почему смерть А почему бы нет? Потому что у меня все ники раньше были на букву М из пяти букв. Hmm. Ну в этом, возможно, что-то есть, такое логичное. Это послание. Ну а как ты его в принципе придумал? В Я просто сижу, играю в блокпост мобайл. И а вот смотри, у тебя ID обратно. очень такое, ну, алдовое, 9000. А почему ты написал говоря недавно? Я сам не знаю, откуда у меня такое ID. Я скачал блокпост мобайл, вообще, Вчера. только 1 сентября. 1 сентября, вот, нет, 30 августа, и первый раз, даже в первый день MoviX сделал. А может у тебя есть э, старшие там, не знаю, младшие друзья, не, кто может. скачивал и играл, возможно? Не, я скачивал, просто э, есть такая, стыжусь того, скачивал один раз э, достануть чит чисто не знала об этой игре чисто из зачита, mm. но я даже не скачал, просто увидел то, что на нее дофига читов, мне друг скинул, но mm -hmm. он чит не скинул, э, я не скачивал чит, поэтому нормально все, меня по идее не должны забанить, но я зашел в игру, даже 10 килов сделал, да блин, mm -hmm. слушай, мы как-то с тобой плохо идем, ну да, это у нас нормально, получается нормально. опять в два еще плюс интервью. Ну это все, мы проигрываем лишь потому, что они мужчины. Это дискриминация, понимаешь? Да. Они не уважают. Сейчас. Они женщины, понимаешь? Да. Это ужасно. Пацаны не это никогда. Да, осуждаем максимальное насилие. Один. Как я у Один сити ну и Один на пачке. Слушай, но у меня уже по одному киллов есть. В раунде. Ой. это уже Ну это Надо, наверное. не знаю. Потом прям по мне начал ходить. Но это прям осуждается, это сейчас изи. Как относишься к блокпост легаси Вопрос. Это что? А! Это игра. <свят> <свят> да, <свят> да нормально это в игра. я там раньше был топ 2 потом мне игра наскучила потому что ну, там обновления перестали выходить и в целом сейчас, не же... не... сейчас больше упор делается на, на да? сейчас больше упор делается на блокхос модель да ну также э -э К тебе идет <свят> Меня с трех сторон просто взяли. у разработчиков ну, еще появился новый проект какой-то. Он будет гораздо легче, чем буду Да, Mobile. я слышал расскажи я об да. этом, расскажи. А, честно, пока информации вообще нет, я не спрашивал. Ну, как только... Но вы, есть так. информация, то что он будет, ну, легче такой по лайтове, локпост мобила. Ну да. Будет по оптимизации. То есть какой то простенькая игрушка, наверное. Угу. А, я спрашивал, у Марика была такая идея сделать и его игру. Ну, типа, знаешь, там, ну, типа, Агарио, Слизарь Слизари Ио. вот такие игры, где там всякие червячки, и вот, у Марика была раньше идея создать ä, такую игру, типа, там человечек с Кул Студио сбегает и убивает зомби ä, от вида сверху, вот, но там даже где-то был концепт где-то человечек и там разброс типа при стрельбе при движении со стрельбой и так далее и, вот и это было и только... -пост да это было долго поскупайло но потом они что-то его наверное, закинули либо это просто концепт был. Так. Так. ну а идем <свят> ладно главное главное их морально задавить Сейчас я им да. напишу в чате. Вы. бублики без ну, О, ну это, вот, видишь, это чисто из-за того, что я их морально начал давить. Да. Просто унизим морально. Тимплей называется. Они сейчас расслабились, все, мы сейчас только так думаем. Ну вот, как я и говорил, у них сейчас 9 счет, сейчас мы их закроем, 16-9. А -а -а, Слушай, предсказывать будешь, да. так сказать. Да. Смотри, сейчас, сейчас... Вообще... гранаты минус 3. Да. Я тоже кину. Так, там кто-то вышел. Вверху. Сик... Я никого убить не могу, понимаю. Сейчас лучшее время был после Байла или одной из худших. А -а -а, время? Да. Ну, да. Да нет? Я думаю, наоборот. Самотурщиков минус 5-4. Да. А, -а, а, ну ладно. Потому что игра наоборот развивается, я так посмотрел. Даже по отзывам там гораздо стало много отзывов. Не, ну на самом деле много новых игроков приходит на да. игру. много Достаточно-таки часто один больше и больше становится. Да, почти 1 миллион 500. Вау. Да. Что достаточно-таки странно, потому что игру скачала в Play Market 5 миллионов. А, потому что 5 миллионов гости. это не незареганные аккаунты. Ну, да, это гости. гости, да. Они как бы скачивают и не регуются. И поэтому айдишники не прибавляются. Ну да, ты вообще не знаешь, есть ли у парика мысль убрать гостев, потому что это и читеров станет легче устранять. -у -у. <музык> так е-ма. Минус 54. 22 дал. А Минус 27. Ну, ничего страшного. Ой, сколько тебе максимально донатили за один стрим? Давай интервью. 9000 Вау. Ты, ты помнишь имя и Сколько да. тебе за Сколько тебе? Кто тебе задонатил? Помнишь ли его имя? Да, это был мой брат. А вау. Да. Ну, слушай, герой, герой. А тебе сколько донатили? А мне 1000 200 рублей Ну там не рублями, а там, ой-ой Да блин, меня один и тот же человек На миду Там было два раза по 500 колды, О. еще один раз по За 500 рублей Вау, Вау да Оказавшись так. перед Путиным Что ты ему скажешь? Про А, Ну слушай, верно я думаю, он обязательно зайдет. Да. И задонатит. Нам. В чем сила? В mm ВВП. -hmm. В чем? В <свят> АВП. Откуда он сдал мое местоположение? Они мне тут орешками окопы устроили. Можно. Меня опять Мортис убивает. Рулись, Турсия. А, ну ладно. Ну, ну ты выдаешь, выдаешь. Планируешь ли ты какие-то другие видео снимать, кроме блокпост мобайла? И тебе такой же вопрос. Сначала ты первый ответь М -м -м, Пока что нет. Ну, я задумывался перейти на CSGO. Потом так подумал. Думаю, еще рано. Пока игра живет. Ну Возможно, когда-нибудь да. и буду разбавлять контент другими игры, но пока не планируется но я пока не вижу тоже смысла уходить из БПМ, пока меня многие не знают. Вот если будет такой момент, когда каждый на сервере прям будет знать, ой-ой, и что-то будет не устраивать активами, т.д. Не активно то, что игра. Вот понятное дело, любой на этом месте уйдет. Слушай, ну ничего, закатает копейки. донатил? Я? Да. Я в сумме задонатил блокпост... 500 плюс 500 плюс еще там около 200 ну 1200 но это голды было mm -hmm. 1000 рублей примерно ну неплохо ну а так мне в основном просто на ну, стрэмах чисто надо на этот найди да зига а... 1 нету ну, еще один зига 2 Давай я туда не пойду. Давай темнокожих остался. Давай, ради семьи убей. О. Ради семьи. О, а -а -а. блин. А я его и не задамажил. А, нет, он, наверное, другой был. Вот так вот ну, ты любишь семью, да? Ну, ладно, поверь нас, что любишь. Я... мк на 200 долларов дороже? дисбаланс. Где темные скины? На контртеррористом дискриминация mm. вообще Да. это ущемление прав человека какое оружие ты ждешь больше был mm, какой-то наверное мне кажется не хватает <связь> <связь> <связь> поражение <связь> наверное мне кажется не хватает быстро скорострельные винтовки mm -hmm. а ты ну если честно я бы я добавил разновидность еще одного калаша а, слушай, а странная пока... максимальная катка получилась. Да, какое-то интервью. И, к сожалению, мы проиграли. Да. 16.1. Неплохо, неплохо. Ну, слушай, ну, зато, не лучше, зато мы чем... морали. Да, да. морали задавили. Морали. Главное, что мы морально духом не упали. Это главное. Да. Знаешь, вот, главное, вот. Дальше слов нету. Давай, и цитату перед концом, какую-нибудь. Как говорил японский э, шансунь неважно сколько раз ты падал важно сколько раз ты вставал если что-то не получается сдавайся хорошая концовка да, в общем все друзья нравится. всем спасибо кто посмотрел это видео до конца с нами был мерти и я да тут тоже был всем удачи всем пока ББ. б.б.